680 рублей. Вот такая вот 680 была. А теперь розничная цена. 550. Оптовая цена для врачей. Вон тут розничная цена для авторизованных пациентов. Тот, кто много покупает. Ну, допустим, 5 баллов пусть начисляет. Мы копируем. С продуктами будет очень весело, потому что их много. Кингингива. Геоксидином. Так, мы текст помечаем, который берем естественно зелененьким его копируем сюда это поле описание товара сейчас одну страницу какой-то и посмотрим что из этого получится Но в принципе для полоски пасты я думаю, что у нас будет аналогичный пока страницы, а потом на этапе уже вычистки да и разделения моих. Ну, то есть у нас нет сейчас цели полностью. Я один просто сделал какой-то продукт. Значит, фотографии товара, теперь поехали. Чисто рамочка картинки, кин. А, фотки, которые мы берем, надо помечать еще. Точно. Ополаскиватель. Отлично. Нет нескольких фотографий товара. У нас одна только фотка. Если удалить, скорее всего. В продуктах. Нет доп. фоток. Понятно, да? Список ведем. Галерея. Ну, сюда можно пока ничего добавлять. Иконка пром. Иконка для детей, для детей. Промо. Хит. Акция. Да. Ну, и все, эти слова мы пока вообще не заполняем. Смотрим на продукт, на один единственный. Значит, попробуем найти. Вот, в Кине у нас вот что нарисовалось. Очень хорошо. Акционный товар. если мы сюда войдем вот так то он будет у нас если мы в него зашли то есть типа можно фотки еще добавить ну -ка посмотрим фотографии товара ну давайте пока какую-то любую добавим просто посмотреть что будет о вот, то есть вот так несколько загружается. Прекрасненько. Давайте мы еще каких-нибудь иконок наставляем. Странно. А я иконок выбрал 4 вроде, да? Ну что мы выбрали? Промо, хит, акция и товар месяца. А у меня он почему-то 3 отображает. Так. А выбрано 4 в админке. Mm -hmm. А можно интересно копировать продукты? Два продукта. Давайте копирнем. Значит, еще раз теперь переокин мы заполним. Идем в тексты. Значит, мы выбираем третий продукт. Это периокин. Гель. кин сразу скопировали а у нас какая на него акция там был 700 550 400 гель периодки Надо процент, наверное, написать, но двухпроцентный. Это мы меняем тоже. Гель-периокин. Действующее вещество. Прам-прам-прам. Сколько бонусов. Краткое описание. Теперь мы идем сюда, да? Сделаем вот такое описание короткое. Далее формат есть старый. Так, а в описании продукта вот этот весь текст напишу. Это все копипастом делается на самом деле, поэтому и нужно просто заготавливать материалы. Ну, то есть есть определенный подход к работе. И э, есть моменты, когда надо действительно сесть хорошенько подумать, прежде чем бросаться что-то делать. Потому что э, все может сводиться просто к нажиманию там, пяти кнопок подряд. Для того, чтобы данные обрабатывать группами целыми. Так, про первый кин тут все написано. значит Эту картинку мы удаляем. Эту сохраняем. Мы ищем все картинки теперь по гелю, перекин. Ну, да ладно, потом это Вот у нас 4 картинки мы добавили. Нам их надо только отметить. Потом, если вам надо будет что-то делать, вы будете просто искать в отмеченных картинках. Это гораздо уск... быстрее. В общем, да, это ускоряет. Мы страничку отображаем. Итак, следующая наша встреча. Открываем сразу сайты. Сайт Ромашка. Так. Ну что, наша задача на сегодня это загрузить все продукты. Откроем все продукты. И по порядку начнем его загружать. Значит, Алпанта у нас есть. Давайте теперь продукты посмотрим. Да, странно. Седьмой. Значит, что у нас есть? Гель Периокин. У нас есть ополаскиватель Кенгингевал. Пасты пока нет, переокин гель, да? Значит, давайте теперь сделаем переокин спрей. Да. Вот наша задача в том, чтобы все-все продукты сюда добавить. Теперь мы посмотрим здесь. В Кине должно увеличиваться количество продуктов уже. Вот новинки у нас две, появились. Вот акции. Теперь поехали в средства TP. Нам нужны ершики. Uh -huh. все. Так, фотографии товара. Нам нужно найти ершики EOR604. Которые оригинал розовые. И загрузить все их картинки. Ну, такие тоже можно. Значит, я, во-первых, отмечаю. О, то, что нам надо. Нужная картинка. Потом картинки, которых будет не хватать, вдруг по каким-то причинам, можно уже докачать по факту. Ну, вот такая картинка нам подойдет тоже. Ее отметим. Эти с длинной ручкой, эти 25. Это, в общем-то, же самое. Ну, в принципе, нам достаточно картинок, мы вот это поставим. Как номер один. Новые нет, про на них нету. Для детей, для детей. Конка промо. Хит-акция, товар месяца.